Можно сказать, что... Ай, да. Я знаю, что я... Ушел <говорит> бюджет. бюджет, на зарплаты денег нет. На АЭС ушел бюджет. бюджет, на зарплаты Батя денег нет. Батя на АЭС ушел бюджет. Забраться в кинемауг в этом никаких провокации. Нет, АС Беларуси! Нет, АС Беларуси! Нет, АС Беларуси! Нет, Это даже Нет, Нет! Нет АС Беларуси! Нет Беларуси! Нет мирным не бывает! Это даже дети знают! Атом А там мирным не, не бывает, это даже дети знают. Мирным а, а, а, а, а. не, <соценно> не бывает. <соценно> на АЭС ушел бюджет. на ты денег нет, на АЭС ушел бюджет.